Наступил месяц Раджаб, один из благос... баракадных, благословенных месяцев, один из трех священных месяцев Раджаб, Шаган и Рамадан, из месяцев, который является милостью Всевышнего Аллаха для своих рабов. Месяц Раджаб, он один из самых значимых периодов в году для мусульман, так как он является месяцем прощения и милости Всевышнего Аллаха. А шабан ⁇ месяц очищения и одухотворения А месяц Рамадан ⁇ месяцем приобретения благ. Кроме того, что месяц Раджаб, он ходит в число трех священных месяцев, он также является еще и одним из четырех запретных месяцев. То есть Раджаб, Зуль Айда, Зуль Хиджа и Мхарам. То есть вот эти четыре Мхарам, вот этих месяцев тоже он ходит. И в эти четыре месяца Всевышний Аллах запретил войны и конфликты. Аллах а -алла, в Коране говорит, «Воистину Аллах в этот день, когда сотворил небеса и землю, определил число месяцев 12, согласно Писанию своему. А четыре месяца из них Аллах сделал запретные». Это «Раджаб, Зуркайда, зуль Зульхиджа имхарам. Этот закон — верный путь. И также Аллах говорит, и не притесняйте самих, самих себя в эти месяцы, потому что в эти месяцы за грехи воздаяние оно многократно преувеличивается, как и сауа воздаяние за благие деяния. Поэтому Аллах обращается к нам, чтобы мы не притесняли самих себя, совершая в эти месяцы харамные. В чем же достоинство месяца Раджаб и почему же он назван месяцем Всесвятого Аллаха? В одном из благородных халисов сказано, пророк Мухаммад вассалям, сказал, месяц Раджаб он превосходит другие месяцы так же, как Коран превосходит речь людей. И также превосходство месяца Шаабан по сравнению с другими месяцами. Такое же, как мое превосходство по сравнению с другими пророками, сказал посланник Аллаха, а превосходство Рамалдана равно превосходству Аллаха со сравнению его, по сравнению с его творениями. То есть Аллах настолько возвеличил эти благословенные месяцы, сделал милостью их для, для, для своих созданий, творений. В другом джахалисе посланник Аллаха, сказал, Помните, Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха. И кто будет соблюдать пост, пост хоть один день в этом месяце, тем человеком будет доволен Аллах.